Россия за час войны выпустила по Украине 1300 ракет, что коштует агрессору что наименьше 7,5 миллиардов долларов. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Сегодня, как вы поняли, поговорим... Не о играх. Потому что вчера, 14.09.22 года, примерно в 4 часа дня, был обстрел Карачуновского водохранилища. А именно дамбы. Я не знаю, чего хотели добиться расисты этим. Вот мы видим Корочиновское водохранилище, да? А тут вот эта маленькая дамба, она сдерживает воду. Это украинская дамба, понимаете? Этому водохранилищу... Дали шанс сбежать. Логика тут как бы... Ну, а если серьезно, вот давайте... Я думаю, они хотели разбомбить эту дамбу. Или давайте начнем с того... Так, да, я живу в Украине, я живу в Кривом Роге. Я родился в этом городе. Я люблю этот город. Потому что тут у меня все знакомые, тут мои родные живут. И как бы, когда ты видишь это на своих глазах, ты видишь вот эти места, когда ты вот через этот мост 20 лет назад с пацанами, блин, ходили на ту сторону, там получается такой лесок, очень круто, свежий воздух. Хоть у нас металлургический завод, очень грязный воздух, Короченовский район, он был достаточно чистый, потому что ветер дул постоянно где-то на юг туда. А Короченовский район, получается, он как-то западно-северный. Как вот так. И мы с пацанами любили частенько взять картошечки, сала и на велосипедах такой тур поход организовывать. Было весело, классно. Так, ну ладно, давайте начнем с того, что, ну, 25 2 часа ночи, нам прилетел град -М, вроде бы установка ЧС-Мерч-М, называется, которая на 120 километров летит ракета и раскидывает такие мины, лепестки там. В 2 часа ночи прилетела вот такая вот ракета, можно было обосраться. Я в то время, мы фармили зараженного Круму в игре, или на 2 Mobile, и я сижу, я монтирую видео... Фармлю РБ, и тут бах-бах-бах-бах-бах. Короче, очередь такая, взрыво. Потом я в подвал, конечно, спустился, и потом еще одна очередь взрыва. Но по траектории полета снаряда обломков можно определить от разрушения и летело с той стороны, с оккупованной, с оккупированной стороны. Так, давайте вернемся к дамбе. Вот видите дамбу. Вот видите этот мост, через который мы ездили на велосипедах. Здесь видим разрушение. То, что от дамбы просто железобетон разлетался. Ну, примерно было 4 взрыва таких сильных, что меня аж дрожали окна. И вы хотите сказать, что расисты не атакуют инфраструктуру? Вот чем мешала эта дамба? Что она сделала? Я понимаю так. Эта дамба, они думали, будет вот так вот. Думали, что подорвут дамбу и вот эта вода хлынет и снесет все мосты на своем пути и затормозит наступление украинских войск. Я думаю, они так думали и там и вот эта речка Ингулес, она идет аж до зоны боевых действий и они думали, что она снесет просто все и всех. Я предполагаю, не умы дебилоиды думали так. Просто поймите меня правильно, если такое происходит, оставить город без воды, атаковать дампу это уже говорит о том, что ну, они проиграли войну, как бы. Ну, я так вижу. Это говорит о том, что ну, это мышовидное видение войны. Ну, если они на поле боя не вывозят Потому что резервы как бы заканчиваются. А я думаю, новых дебилоидов сюда умирать приходить хочет все меньше и меньше. Потому что на том свете те деньги, которые там предлагают, они вам не понадобятся. Что я хотел сказать этим? То, что, ребята, я знаю, там меня смотрят пару человек. Но если в дальнейшем вот такая делюга происходит, то я не удивлюсь то, что у меня пропадет свет, пропадет интернет. Не удивлюсь, что еще будут атаковать эту дамбу. Я, я просто, ну, логики у этой войны нет. То, что ее проиграли еще тогда, когда ушли с Киева. Хоть сказали, это было ну так задумано. То, что поймите меня правильно, когда это все было, к нам ехали в мой город колонны военных. Вот заезжает колонна военных, ее разбивают. Потом следующая колонна военных, В ВСРФ, колонна едет, ее разбивают. Вот вы мне скажите, обязательно было гробить столько людских, как сказать по-русски, человеческих жизней? Если я, не дай бог, там не буду перестанут выходить видео, я, я знаю, что вы меня забудете через неделю, но ничего страшного, вы будете знать, почему перестали выходить видео, потому что мышоедная расистская война, она такая, то, что столько людей погибло, из-за чего? Я понимаю, из-за чего погибают украинские солдаты, из-за чего? А вот из-за чего погибают русские солдаты в Украине? Из-за того, что я разговариваю по-русски, типа... Я хочу в русский мир, я, я так не думаю. Это ошибки прошлого, то что в данный момент я разговариваю по-русски, потому что в детстве, если бы у меня был бы, в моем общении было бы 8 украинцев и 2 русских, я бы разговаривал по-украински, потому что сила стада это очень сильное дело. Просто мне говорят, ты читай историю, ну, а вы сами читали историю про Голодомор и заселение русским населением украинских земель. Ну ладно, это углубляться в историю там черт ногу сломает. Я надеюсь, что все будет хорошо и эта война закончится в скором времени. Дед пойдет на пенсию. С вами был Розе. Всем до новых встреч.